После проведения график отпусков может потребоваться принести запланированный отпуск по просьбе сотрудника или по другим причинам. Такой перенос нужно оформить с помощью документа «Перенос отпуска». В списке документов найдем график отпусков, откроем его двойным щелчком мыши. В табличной части документа выделим строку сотрудникам, которому нужно принести отпуск, затем нажимаем на ссылку «Оформить перенос». Откроется форма «Перенос отпуска». Поля «Организация», «Дата», «Номер», «Сотрудник», «Вид отпуска», «Дата начала», «Руководитель», «Ответственный» заполнены по умолчанию из документа «График отпусков». В табличной части «Отпуск перенесен» необходимо указать дату переноса отпуска. Нажимаем кнопку «Добавить», тогда в табличной части появится новая строка для заполнения. В поля «Дата начала», «Дата окончания» вводим период переноса отпуска. Тогда в поле «Дней» отобразится количество дней.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 «Комментарий» следует указать дополнительную информацию для документа. Чтобы сохранить документ, нажимаем кнопку Записать. В колонке Фактический отпуск будет отображаться ссылка Отпуск принесен, а рядом со ссылкой Новый период отпуска. Если документ подготовлен, нажимаем кнопку Провести и закрыть. После проведения документа данные переносе отпуска будут отображаться в печатной форме номер Т7. Чтобы распечатать график отпусков с данными о переносе отпуска, необходимо нажать кнопку «График отпусков Т7 Тюмгу». Чтобы распечатать документ, нажимаем кнопку «Печать».